Провожу месяц вашей практики, мантры, коды. Доход увеличился в два раза. Но на этой неделе все остановилось. Нужно ли продолжать или остановиться на некоторое время? Спасибо вам большое. Ну что ж, друзья, вы, наверное, знаете уже, что я вам отвечу, да? Что я вам отвечу. Я вновь и вновь это повторяю. Наши социальные слои – это элементы которые нужно проходить когда вы поднимаетесь в социальном слое что такое социальный слой это уровень заработка человека то есть вот в этом месте я зарабатываю 100 долларов в этом месте 1000 долларов и мне нужно от 100 долларов до 1000 вырасти после этого я делаю так 150 200 250 300 350 400 450 и я дошел до нового уровня я должен вынырнуть в новый уровень это должно произойти и здесь обязательно Должно произойти начало, а начало оно должно произойти либо через неприятность, либо через окончание старой системы.